Я такая в развалочку, с горы, торможу всеми четырьмя конечностями и в развалочку. Ой, ой, мама, мама, мама, мама. А, а, а. Я знаю, я в курсе. Кое-кто из нас, ребята. Устала? Да. Давай. Маленький дорожный перекус. Что ты кушаешь у тебя, вкусненько? Пицца. Пицца, у меня тоже пицца. У меня вкусная, а у тебя? А, у нас нету. А ты тоже что? А ты пряник, Толя, будешь? Hmm. А сок? Ты, значит, один соком питаешься, да, у нас? Не буду. Ну, можно сок? Да, можно. Алена, ты порви пакет, не, не, не грузись. Вот так его, зубами. Hmm. Не умею. Не так? Максим, научу ну, я рвать пакеты ну, пальцами? Ну, я рвать! Все на славе охнулись. Он мне готовит, поможет hmm. крепость. Ты здесь собрался крепость строить? Hmm. Нет, я пойду на лыжи кататься. А куда Просто стояла. И что, она у вас уже рухнула? Да, рухнула. А кто хочет сделать маленький перекус? Yeah, yeah, yeah, Все, yeah, задание yeah, понял, yeah, садимся кушать. Вот Фух, пробежала несколько кругов. Не скажу, какой они были длины. Но зато дыхание сбилось. Сердечко трепетно забилось. Щечки покраснели. Кислород, адреналин я получила. <coughs> не знаю, слышно, нет. Дятлы долбят. И причем не один слышно. Не обращают никакого внимания на шум городской. где-то. Я вот тут где-то. Я даже остановился, чтобы их послушать. И поехал дальше. Вот моя тропа. Это как называется? Нарты? Как нарты? Как? А, Алена, Алена, не трогай. Алена, отойди. Я хочу сфотографировать вот эту нашу конструкцию. Все, меня поклажи, Все, напоклажили. На снегокаты. Кое-как волокут ноги. Алена, а? как самочувствие? Понравилась прогулка? Да. Иди сюда, посмотри Мне на меня. Как мы Скажи делали... всем привет, я Алена. Всем привет, я Алена. Толя, тебе понравилась прогулка? Да. Как она тебе понравилась? Я делала там снежную. Я снежную. А еще что понравилось? Катался. Еще что? Не знаю еще. Понятно. Пил сок и ничего не ел, да? Ух. Это мы домой и возвращаемся. Уже близко, возле дома. Тяжело, Алена? Да. Ну, да, давай Максиму или Толику. Вот. вот посмотри на дерево. С этой стороны оно, видишь, какое мохнатенькое, да? да? А здесь сухое. Со всех сторон. И следующее точно так же, смотри. А почему? А, а почему? Это... почему? Это... это мех. Мех. Откуда на дереве взялся мех? Скажи мне, пожалуйста. А почему он растет именно с этой стороны? Вот здесь вот есть. Смотри, какая мохнатенькая, Прямо мух настоящий, а там дальше нет. Не, знаю. не знаешь? А, ты... а я знаю. И главное... На... На... Подождите. На всех деревьях одно и то же и на том, смотри, да? А почему? А почему? Я не знаю. А теперь мне кто скажет, где находится север? А! Там. Север находится там. С какой стороны вот этот мох на дереве? Значит, вот там находится север. А если там находится север, кто скажет, где находится юг? Правильно. А где находится восток? Правильно. Правильно вот восток где? Не а. Там. там восток. А юг, а запад? Правильно, совершенно верно. То ли 5 по географии, по ориентации географической на местности. Нет, да? наверное, 5 с минусом. Нет, 5 с плюсом. Но, а -а -а. Знают, а ну ты не знал, это еще в первом классе ведь не изучают? Теперь, когда будете изучать, ты скажешь, у нас возле дома тополя такие, что на них с северной стороны растет мох.